Друзья, всем привет! Я сегодня на очередной рыбалке, как видите, и сегодня я не с берега, а с лодки на открытой воде. Ловить я сегодня планирую карася, так как он зашел в камыш, у него идет нерест, он должен в принципе клевать, может не так активно за счет того, что он сейчас сбрасывает икру, но все же он должен быть в камыше. Конечно, может быть проскакивать краснотерка, все-таки как бы они не листятся примерно в одно время. Ловить я буду сегодня на компостного красного червя. И может быть еще подсадка опарыша. Из прикормки у меня сегодня запаренная макуха и моченый хлеб. Это я все буду перемешивать и закидывать. А еще добавлю туда такой ингредиент, как э, куколки опарыша, которые уже долго да, лежали, коричневые. Я их туда буду добавлять, тоже перемешивать. Соответственно, я думаю, рыбу будет это больше привлекать. Потом себе расчистил, поставил. Видите, тростники вбил для того, чтобы мусор... В это окошко примерно там, метр на метр не заходила. Я уже закормил туда минут 10 назад. Сейчас буду раскладывать свои снасти и начинать рыбалку. Смотрите, будет интересно. Использовать буду 4-х метровую удочку. Примерно 1,5-2 грамма огрузка поплавка. Вот. Такая вот оливочка. и поплавочку. И крючок. Десятый номер. Тарас есть. Он здесь рядышком. Вот буквально в двух метрах от меня. Только что такое. Хороший плескался. Рано или поздно он подойдет на прикормку. есть вот ребят первый карасик Такая ладошка хорошая ладошка взял классически не спеша вот такой конечно же с икрой но теперь можно и судок разложить ребят вот он клюнул на червячка с опарышем на бутерброд Это у нас уже еще одного парыша И Отправим туда же говорил, что не исключая возможности появления краснопера Вот такой кроссмопер, красивая на солнце играет, конечно, превосходно Но мы ее отпускаем Мы сегодня приехали за карасем скинуть ему прям под нос чтобы он взял и сразу выложил поплавок пока в садок чтобы там не было скучно стал получше, но, конечно, размер рыбы лучше не стал. Зато красивые поклевочки. Ребят, думаю, что буду всю рыбу сейчас в садок складывать, какая будет. Ну, карася, понятное дело. Вот, а потом уже большинство рыбы, скорее всего, что выпущу. то сейчас я выпускаю, а потом на финише нечего да. будет вам показать. Фу. ребят смотрите вот это уже карась вот это конечно карась поводил конечно он знатно Фу. адреналина я хапнул красавец какой Ближнюю камеру поставил на зарядку и вот такой клюнул, знаешь как закон подлости. Ребят, очень долго ждал карася, наверное, минут сорок солнце вышло, глубина небольшая, соответственно, засвечивает полностью воду, и он держится по самой кромке, очень боится выходить вообще на подсвеченное солнцем место. Да, ну это конечно капец. Я не знаю, там я поклевку или нет. Ну, только кинул сразу. Я чуть, чуть решил подпустить. Чтобы ее больше было это сразу поклевка дерзкая. А да это же красивый крась. Ну, рыбалка пошла, я хочу показать. Прикарай довольно-таки. Красивый подошел. Поклевки, конечно, у него хорошие, жадные, как положено. Главное попасть в одно место. Вот если попадаешь на место, и чуть-чуть глубже, вот вы видели, поплавок становится так под красное, под красную ватерлинию то клюет мелочь как только обословок становится под белую ватерлинию клюет карась сейчас не выключаю камеру сразу туда же Ребят, ну это капец просто. На подтяжку он взял. Взял просто на подтяжку. Ребят, ну это капец просто. На подтяжку он взял. Он взял просто на подтяжку. Посмотрите, какой классный лапочек. его сюда заведу Ох, какой вы посмотрите на него просто монстр я хотел просто приподнять и переставить поплавок чуть правее и тут такая махина клюнула посмотрите Это вообще красота. Сейчас, ребят, перезарядил свои камеры, пока перенаживил червя. Ну что, погнали. Я опять взял в лоб. Он опять взял в лоб практически. Кидать надо под самую-самую кромочку Туда он сразу Он там просто стоит Я ему практически в рот кидаю Это блин лапоч. Иди сюда. Вот это, блин, лапать. Ребята, у нас желтый. Смотрите какой. Ух. Сорвался прям лодки. Смотрите какой. Вот моя нога. Не нога. 29,5 см. Ну, чтобы вы понимали, да, 45 размер. Ну, по сравнению с моей ногой. Какой жир. Немножко зреванул я, чтобы ловок ушел под камышку. Ну вот наверное на сегодня это последний карась довольно неплохой ладошка сейчас мы его к садов все ребят моя рыбалка сегодняшняя закончилась оплавился я просто великолепно знаете с утра не так рыба клевала как ближе к 11 часам вот к 11 расклевалась и причем кабаны такие клевали хорошие причем один за другим не знаю с чем это связано ну вот так вот, поутру клев был так себе, и клевала рыбка, ну, ладошка, даже много было, чуть меньше ладошки. А после, просто замечательно, вот 10 11 часов рыба пошла, как говорится. А года сегодня просто замечательная, с утра было свежо, потом вышло солнышко, пригрело, даже жарко стало. Я вам снял свою курточку, а вот ближе, наверное, часам к 12 Пошли тучки. Ветерок, конечно, поднялся. Сейчас погода просто зашибись. Ну, вот реально классно. Не жарко, не холодно. Ну, главное, чтобы дождь не пошел. Я успел догрести до берега. Так, ребят, сейчас покажу, что я поймал. Рыбы сегодня достаточно. И есть крупная. Есть помельче. Ну, в общем, сейчас это, вот, смотрите. Вот это уже... Часам к 11 начали такие кабаны клевать. Вот, смотрите, какая рыбка. Огонь. Просто огонь. А как она сопротивлялась, ребят? Как ее тянуло. Это, ну просто кайф. Да, конечно, были исходы. Либо спешил, либо зевал. Что я хочу сделать, это выпустить рыбу. Может, конечно, меня многие не поймут. Кто-то меня поймет и поддержит. В общем, мне карась не нужен. Поэтому я его выпускаю. Пускай растет и радует меня на следующих рыбалках. Все, ребят, кому понравилось видео, подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки, пишите комментарии. В общем, делайте все, что хотите. Ну и, соответственно, можете посоветовать, какую бы рыбалку вы хотели увидеть в следующем видео. Все, ребят, пока.